В этом видео мы сравним три различных USB микрофона, а также разберемся в вопросе, стоит ли покупать дорогой USB микрофон. Или все же можно обойтись самым дешевым решением. Всем привет, меня зовут Глеб. Так уж сложилось, что в наш музыкальный магазин Rock'n'Roll приходят частенько за USB микрофонами. Как правило, это начинающие блогеры, влогеры, подкастеры, стримеры и все остальные люди. И большинство из них задается вполне резонным вопросом, а какой же все-таки микрофон выбрать для своих начинаний? А вариантов уж, поверьте, огромное множество. Ну и как вы уже поняли из названия этого ролика, сегодня как раз таки я и помогу вам выбрать тот USB микрофон, который подойдет именно вам, что с практичной точки зрения, так и с финансовой составляющей. В этом видео мы рассмотрим три варианта микрофонов, которые чаще всего покупают в нашем магазине. Первый микрофон от компании Behringer модель C1U. Его покупают чаще всего, так как он самый дешевый из представленных вариантов. Второй же микрофон от компании Neidi модель C1X. Но хочу внести небольшую ремарку. Это не самый бюджетный вариант, он стоит порядка 8 тысяч рублей, чего я привлек мое внимание к себе. Этот микрофон я буду тестировать в первую вы, так что сегодня вместе с вами с ним и познакомлюсь. Ну и самый-самый дорогой USB-микрофон из нашей тройки. Это аудиотехника AT2020 USB+. Его стоимость я оглашу несколько позже, а сейчас я предлагаю сделать следующее. Перед тем, как мы протестируем каждый микрофон и сравним их между собой, я предлагаю пробежаться по характеристикам каждой модели. Как говорится, сперва сравним их на бумаге, а уже потом на деле. Ну а в самом конце этого видео мы подведем честные итоги и наконец-таки узнаем, есть и смысл покупки дорогого usb микрофона или можно обойтись самым дешманский вариантом и в принципе не париться так что смотрите это видео до конца я думаю что будет очень интересно ну и наш первый микрофон из трех участников на сегодняшний день это Behringer C1U как я уже сказал модель самая дешевая поэтому пользуется огромной популярностью особенно в нашем магазине быстренько пробежимся по ключевым особенностям данного микрофона это как вы уже догадались конденсаторник со встроенным аудиоинтерфейсом с кардиоидной направленностью мембраны кстати диафрагма 16 мм, ну а частотный диапазон затесался от 40 до 20 тысяч герц. Максимальное звуковое давление 136 дБ. Вес порядка 500 грамм, да он вроде как маленький, но далеко не самый легкий. В комплекте поставки имеется длиннющий кабель USB, крепление для различных стоек, ну а также парочка аудиоредакторов Crystal и Audacity, которые записаны на компакт-диск. Собственно компания Behringer больше ничего к микрофону и не положила. Забыл добавить, что пишет он звук 16 бит 48. Килогерц. кстати эта аудиодорожка записана как раз таки на Behringer c1u вторым микрофоном на очереди неди 1cx точно так же как и у Behringer c1u в комплект поставки вошли прозрачный трехметровый кабель USB и переходник для различных стоек но даже сама диафрагма немножечко больше вместо 16 мм она здесь 19 мм работает микрофон в частоте от 20 до 20 тысяч гц режим направленности звука кардиоида максимальный уровень звукового давления 130 дБ и точно так же как и предыдущий Следующий микрофон. Нэдди записывает звук 16 бит 48 кГц, но есть и ключевая особенность этого микрофона по сравнению с Behringer. Это то, что сама мембрана больше и с золотым напылением, что придает такого немного теплого звучания. Как я уже говорил этот микрофон стоит около 8000 рублей. Ну а мы перетекаем к самому дорогому микрофону на сегодня. Сходу хочу добавить, что аудиотехника порадует своего владельца. Помимо самого микрофона компания умудрилась положить в коробку элегантный черный кожаный чехол с логотипом компании. USB кабель, крепление для стойки и собственно саму стойку. Микрофон не тяжелый, всего 386 грамм. Диаграмма направленности, как и у предыдущих микрофонов кардиоида. Частотный диапазон от 20 до 20 тысяч герц. На самом микрофоне присутствует крутилка прямого мониторинга, регулятор уровня громкости наушников, рабочее состояние микрофона посвечено красивой синей индикацией. Запись звука происходит как и у его конкурентов. Это 16 бит, 48 килогерц. Ну и максимальное звуковое давление 130 дБ. Бел. Вот мы коротко, но содержательно пробежались по всем спецификациям микрофонов. Теперь давайте послушаем каждый из них уже непосредственно в работе. Я буду читать один и тот же отрывок, а вы уже послушаете, какой микрофон передает мой голос лучше. Естественно, будут моменты с обработкой голоса и, как говорится, на сухую, ровно так, как записывает его микрофон. Итак. Это тест микрофона аудиотехника AT2020 USB+. Я сижу за своим рабочим местом. Около меня окно, а за ним улица, на которой проезжают машинки и что-то еще происходит. Я около микрофона примерно на расстоянии 20 сантиметров. Слушаем, как он славливает мой голос. Ну а теперь я поговорю немного с обработанным голосом. Немножко изменю свою интонацию и немножко изменю манеру речи. Для того, чтобы вы слышали, как микрофон справляется с разной задачей. А вот прямо сейчас я попробую. Попробую отодвинуться от стола приблизительно на метр, чтобы посмотреть, как микрофон словит мой голос. Я на расстоянии около метра от микрофона. Я надеюсь, что он меня хотя бы записывает. Понятно, что в звуке должна присутствовать комната, так как я слишком далеко. Однако, так вы точно услышите, на что способна аудиотехника AT2020 USB+. Ну а сейчас я зачитаю небольшой отрывок, а поверх пущу видеоряд, чтобы вы слышали, как сочетается голос и картинка. Сколько пылких признаний, признание слова, и порой ты легко их роняешь и также легко забываешь, а серьезные чувства, как мощная рудная залишь, ты ее не заметишь под толстой земной корой. Впрочем, что рассуждать, ведь себя все равно не поймешь. У рассудка одни, а у страсти другие резоны. Налетит, как весенний, никем не предсказанный дождь. Омывающий улицы мокрой волной озона Ну а теперь настала очередь микрофона NEDDY USB 1CX Хочу заметить, что микрофон достаточно громкий Я располагаюсь от него на расстоянии примерно 20 сантиметров И вижу, как дорожка периодически клипует Хотя стоит уточнить, что говорю я не в полную силу И вы сейчас слышите чистый звук этого микрофона То бишь без обработки а вот ровно сейчас голос обработан, и как всегда по мою правую сторону окно, а за ним дорога, улица, там что-то происходит, катаются машинки, ходят пешеходы. Передо мной стоит стол, на нем монитор, клавиатура, мышка, системный блок, и я записываю это видео. Но сейчас я хочу отодвинуться от микрофона на расстоянии метра, дабы понять, как славливает этот микрофон мой голос издалека. Итак, я на расстоянии метра. Я вижу, что мой голос записывается, но я подозреваю, что вместе с моим голосом пришла и вся комната. Ведь она не обработана, и, скорее всего, вы слышите все стены, которые здесь есть. А их здесь целых 4 штуки. Ха -ха, как это ни странно звучит. Ну а сейчас мы прочитаем тот же самый отрывок, что и до этого, и под тот же самый видеоряд. Чтобы вам было проще понимать, как этот микрофон себя ведет именно с видео. Поехали! Сколько пылких признаний, признание слова. И порой ты легко их храняешь и так же легко забываешь. А серьезные чувства, как мощная рудная залишь.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 Но вот и настала очередь Behringer C1U. Я напоминаю, что это самый дешевый вариант, который только можно найти в розницу. Ну и как всегда, я расположился на привычном уже расстоянии до микрофона. Это примерно 15-20 сантиметров. Голос мой звучит без обработки, поэтому вы слышите ровно то, что способен записать этот микрофон. Ну а сейчас включается обработка. Как всегда, от меня по правую сторону располагается окно, за ним дорога и уже вам знакомые люди и машинки. Передо мной располагается все тот же стол, тот же монитор, клавиатура мышка и системный блок для максимально одинакового сравнения всех микрофонов помимо начитки текста я отодвигаюсь еще и на метр от них это я делаю для того чтобы вы слышали как микрофон справляется с разными условиями и так я отодвигаюсь опять на метр я в метре от микрофона и так как бы очень тихий по своим свойствам я полагаю что он записал максимально комнату завел вместе с моим голосом в себе в капсуль и перенес это все на запись собственно думаю что звук записался и вы хотя бы примерно понимаете как этот микрофон славливает звук на расстоянии метра. Ну а сейчас уже вам знакомый отрывок под уже знакомый видеоуряд. Давайте начнем. Сколько пылких признаний, признание слова и порой ты легко их храняешь и также легко забываешь. А серьезные чувства, как мощная рудная залежь, ты ее не заметишь под толстой земной корой.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 Ну, собственно, теперь можно делать какие-то выводы. Вы сами услышали, насколько разные между собой эти микрофоны. Теперь вы на 100% знаете, чем отличается самый дешевый микрофон от бюджетного и самого дорогого, и благодаря своему восприятию вы можете сделать конкретный выбор в пользу того и другого устройства. Но я был бы не я, если бы не поделился своим субъективным мнением, которое у меня сложилось на этот счет. Лично как по мне, то Bellinger C1U это вполне неплохой микрофон, который оправданно стоит своих денег, во всяком случае он тоже. Точно лучше, чем китайская поделка с AliExpress, стоят они примерно одинаково, но Behringer звучит лучше, либо мне так кажется, потому что я его использую давно, и у меня уже просто родной микрофон. Но однако Нейди показал себя достаточно неплохо. Хоть я и говорил в начале ролика, что я этот микрофон до этого как бы никогда даже в руках не держал и полагал, что он будет какой-то, ну, такой себе, на самом деле нет, он меня удивил. Он достаточно громкий, он хорошо передает голос. Конечно, в спецификациях приукрасили, что он делает голос более таким ламповым каким-то это неправда он просто хорошо его ловит вот его отличие от беринджера в том что он его хорошо славливает и для многих людей это большой плюс я имею ввиду тех у кого не сильный голос и он не может его как-то напрячь чтобы тихий микрофон его хорошо славлю поэтому в принципе nazy 1cx достаточно годный микрофон во всяком случае в этой ценовой категории еще кстати забыл добавить что он так же, как и аудиотехника подсвечивается синим цветом ну мелочь но приятно и вот как раз таки аудио техника на мой субъективный взгляд я подчеркну это слово он самый классный из представленных микрофонов видео я объясню свою позицию во первых он очень качественно передает голос чистенько без занижения низких частот все ровненько звучит классно. то есть последующая обработка голоса будет происходить весьма комфортно ничего вам не будет мешать во всяком случае низкие частоты нигде не вылазит и нигде не забивают общую картинку звучания радует то что в микрофоне есть вход для наушников и крутилка мониторинга то есть вы можете мониторить происходящее в реальном времени Времени, и это действительно круто. Ну а что выберете вы, решать только вам. На все представленные микрофоны есть ссылки в описании к этому видео, чтобы вы могли сами почитать спецификацию, ну и более подробно ознакомиться с ценой. Напоминаю, что у нас есть доставка по всей России. Надеюсь, вам было интересно, и вы уже наградили это видео своим лайком и подпиской на этот канал. И если вы уже все сделали вышеперечисленное, то не забудьте нажать на колокольчик. Так вы не пропустите новое видео, которое выйдет уже совсем скоро и будет связано кое с чем, с чем не скажу. И не забудьте раскрыть описание к этому видео. Там много интересных ссылок, например, на наш сайт на нашу группу ВКонтакте и на остальные социальные сети. Ну а с вами был Глеб, всем хорошей музыки, скоро увидимся, пока!